Здравствуйте, Андрей, Андрей, скажите, имеет ли значение, если ребенок рождается семимесячным? Не имеет значения, если ребенок нуждается, вернее, рождается семимесячным. Я родился семимесячным, никаких патологий не было выявлено. Считается, что человек семимесячный, у него ограниченное формирование страхов, и эти люди часто травмируются. Это абсолютная правда. У меня есть тоже дети восьмимесячные и семимесячные, и они постоянно там то на кое ударятся, то на колено упадут, как бы страх они чувствуют. Это одна из особенностей, одна из проблем детей рано рожденных. Во всем остальном такие дети ничем не лучше и ничем не хуже всех остальных. Страха меньше у них. Скажите.